8 сентября 2022 года в своем шотландском замке Балморол скончалась королева Великобритании из II. На момент смерти ей было 96 лет. Львета II была самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Период ее правления составляет 70 лет. В связи с травмным событием в центре Лондона при спущенной флаге на воротах Букингемского дворца повесили заявление о смерти королевы. Зелета II вошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В тот момент премьер-министр Великобритании был еще выжен Черчилль, а в СССР у находился вождь советского народа Иосиф Сталин. Как это неудивительно, но в силу столь преклонного возраста королева Зелета II пережила огромное количество величайших мировых событий, окончание Второй мировой войны, смерть Франклина Рузвельта. Иосифа Сталина, первый полет Южно-Гагарина в космос, убийство Кеннеди, развал Советского Союза, окончание Холодной войны, с недавнего времени смерть первого президента СССР Михаила Горбачева. Британский престол по наследию перешел ее сыну принцу Чарльзу. Также в первой высоте Великобритании он станет самым пожилым принцем, зашедшим на британский трон. Новый король Великобритании принц Чарльз избрал себе тронное имя Карл Третий.